Дорогие друзья, подписчики, всех приветствую, вы попали на канал Икигай, и сегодня мы посмотрим биткоин, а, общую капитализацию, сделаем масштабный а, разбор рынка, посмотрим драгоценные металлы, валютные пары, фондовый рынок, и естественно сделаем выводы о том, как это может нам помочь в текущей рыночной ситуации. Итак. Давайте начнем, будем чередовать, что было более интересно Начнем мы с биткоина а Биткоин у нас находится на уровне 40 тысяч Стоит на одном месте в консолидации И ничего у нас в принципе не изменилось Мы с вами видели на H4 таймфрейме Небольшой памп и сразу после этого небольшой дамп То есть мы остались стоять на одном месте Что касается сигнала Сигнал на повышение у нас сохраняется и Напоминаю, что здесь у нас возникло от уровня поддержки Масштабное поглощение Возникла свеча с длинным телом Которая поглотила сразу несколько дней падения И мы уже такой паттерн видели Давайте я быстренько напомню Чтобы в этом обзоре было все То есть после коррекции Естественно это уже не похоже на такую маленькую коррекцию Но тем не менее Здесь мы видели... Поглощение Сразу нескольких медвежьих свечей, после которого начал, началось повышение. Здесь мы также видели поглощение. Сразу нескольких дней падения, после которого началось повышение. Здесь то же самое, здесь то же самое и так далее. То есть этот сигнал довольно сильный на биткоине, и он хорошо себя отрабатывает. Поэтому я жду здесь лично повышения. Но я не открываю никаких позиций, краткосрочных и среднесрочных, поскольку для меня триггером служит уровень 45 тысяч. Только после пробоя уровня тысяч я буду задумываться об открытии позиции. Сейчас я просто покупаю на споте. Здесь у нас сначала вырисовывалось двойное дно, шаблон двойного дна в данном месте. В итоге уровень тысяч не пробился и двойное дно не было сформировано. Далее мы вновь откатились, происходит небольшое повышение минимумов и так далее и тому подобное. Давайте посмотрим на общую капитализацию. Давайте я все сотру. Смотрите, обратите внимание, что здесь у нас есть симметричный треугольник. То есть, если на биткоине у нас все идет более-менее ровненько, то на общей капитализации у нас здесь а, треугольник со своим потенциалом. И естественно, при пробитии трендовой линии поддержки при, при пробитии трендовой линии сопротивления у нас есть свой потенциал. А, давайте его рассмотрим. Если мы пробьем трендовую линию сопротивления, то потенциал будет находиться в районе примерно 2,5 триллионов долларов капитализации. Следовательно, биткоин... По этой цели направится примерно к уровню 50 тысяч Как раз таки здесь у нас отмечен сильный уровень сопротивления И у нас произойдет пробой уровня 45 тысяч То есть нам нужно, чтобы капитализация пробилась у нас именно вверх Если же произойдет такое, что капитализация пробьется вниз То потенциал будет располагаться в районе примерно от 1 250 триллионов долларов на биткоине это отразится падением до 30 тысяч долларов. Давайте сделаем небольшой вывод Позиции никаких я открывать сейчас не рекомендую Нам нужно подождать действий движения цены на общей капитализации Это во-первых Во-вторых, нам нужно подождать пробоя как минимум уровня 45 тысяч Поскольку я рассматриваю от уровня поддержки масштабного лонг Давайте я более общую картину покажу То есть мы находимся в консолидации от 30 до 60 тысяч долларов И мы сейчас находимся в районе глобального уровня поддержки Поэтому я рассматриваю отсюда только лонг. Но для лонга мне нужно колоссальное подтверждение. Пока что можно покупать только на споте, поскольку спот можно ждать сколько угодно и плюс ко всему мы находимся в очень хорошей зоне для покупки. Напоминаю, что лично для меня область от 40 до 20 тысяч является наилучшей областью для покупки, поэтому я естественно активно скупаю криптовалюту в данном диапазоне. То есть если что-то и делать, то лично мое мнение и мое видение потихонечку маленькими-маленькими частями покупать биткоин на споте. Но по возможности не открывать позиции на повышение или на понижение, поскольку сейчас просто происходит бритье в консолидации. И для каких-то конкретных позиций нам нужно подтверждение. Лично для меня это будет пробой уровня 45 тысяч. А с этим мы разобрались, идем с вами дальше. Что касается золота, напоминаю, что у нас здесь образуется вымпел. Выпил у нас пробился уже вверх, то есть трендовая линия сопротивления пробилась. Мы дошли до глобального максимума в районе 2000 долларов. И теперь происходит отскок на понижение. Обратите внимание, насколько сильный отскок. То есть мы видим сильное откатное движение вниз И плюс ко всему до закрытия недели остается 10 часов То есть сегодня у нас неделя закроется А если у нас неделя закроется вот таким вот образом То есть образуется у нас свеча с длинной тенью То это естественно будет знак для локального понижения Но это будет вполне логично Поскольку после пробоя тренда в линии нам нужен ретест небольшой Чтобы в дальнейшем пойти на повышение Поджаться к уровню и уже пробиться вверх На недельном таймфрейме также есть намеки для Понижение. То есть мы можем дойти примерно до уровня 1900 Здесь как раз таки мы видим прекрасную область поддержки на уровне 1900 И до сюда потенциально мы можем дойти А что нам это дает? Мы можем видеть эту коррекцию Если кто-то не успел купить золото, то это будет отличная возможность для покупки золота Золото вы можете покупать через банки, физическое золото через слитки Или открыть обезличенный металлический счет в принципе, без разницы, как вам удобно и какие условия вам лучше подходят. Я же лично скупал это золото и говорил скупать в течение всего этого года в накоплении. Я до сих пор продолжаю его покупать, поскольку я жду пробой глобального максимума и цель как минимум в районе 2350. Золото мы разобрались, давайте перейдем к серебру и с драгоценными металлами мы на сегодня Закончим. Смотрите, а сербро у находится в масштабной консолидации, но эта масштабная консолидация служит у нас шаблоном бычьего флага. То есть здесь мы видим импульс на повышение, здесь мы видим коррекцию нисходящую. Это у нас бычий флаг и при пробой тренда в линии мы можем устремиться. Давайте посмотрим, какой цели. Цель-то будет довольно масштабная, довольно большая. Это будет а, примерно уровень 50, то есть... Насколько я понимаю, это у нас глобальный максимум. Здесь у нас находится глобальный максимум в данном месте. И при пробое трендовой линии сопротивления потенциал бычьего флага будет располагаться именно на этом месте, на глобальном максимуме. А это откроет нам потенциал к дальнейшему поджатию и пробою глобального максимума. В отличие от золота, из накопления мы еще не вышли, поэтому серебро можно приобретать прямо сейчас. Либо же это можно сделать... А когда трендовая линия сопротивления у нас пробьется. То есть, произойдет небольшой пробой, мы выйдем и уже с большей уверенностью покупать серебро и отрабатывать этот потенциал на повышение. Но лично я опять-таки приобретал серебро целый год в этом масштабном накоплении, даже я помню, что покупал до образования этого накопления, до этого восходящего движения. Поэтому и у золота, и у серебра есть большой потенциал, который можно отработать. И, естественно, драгоценные металлы – это защитные активы, и плюсиком будет то, что защитный актив позволит не только сохранить ваш капитал, но и немного его приумножить. А с металлами мы разобрались, давайте вернемся к криптовалюте. А криптовалюта Солана. Лично я Солан держу на долгосрок, поскольку для меня это очень надежный актив. А что у нас образуется? У нас здесь присутствует просадка в 70%. 70% это довольно существенная просадка и плюс ко всему на уровне поддержки здесь образуется Фигура смены тренда – клин Извиняюсь, я выключу свет, он начинает у меня мигать Клин – это фигура смены тренда И, естественно, тренд у нас отсюда может смениться Но все будет зависеть от биткоина Если биткоин у нас развернется, пробьет уровень 45 тысяч и направится к уровню 50 тысяч То, естественно, и на салане это и произойдет Но факт в том, что здесь находится довольно привлекательное место для покупки Соланы Естественно, мы можем пробить уровень поддержки и уйти ниже и, следовательно, нам нужно покупать частями То есть, допустим, купили мы здесь, пробился он ниже, купили еще вот здесь вот и так далее Небольшими частями я лично покупаю салану Поэтому можете присмотреться к покупке данного актива а Луна, обратите внимание, насчет луны Здесь мы с вами давно уже предполагали фигуру голова и плечи Я говорил, что на уровне 77 80 я продал всю луну, сказал, что потенциал полностью реализован, и может быть еще небольшой восходящий импульс, после которого начнется масштабная коррекция. В принципе, это и произошло. Мне там плевали, что вот луна на 100, ты говорил, что будет падение и так далее. В итоге падение произошло, и потенциал головы и плеч практически полностью реализовался. А цена ушла у нас от 100 до уровня примерно 40%. До уровня поддержки и в итоге от него отскочила Здесь немного успел приобрести луну И естественно написал об этом вам в телеграме Там я публикую все свои покупки К сожалению или к счастью я успел купить прямо перед этим импульсом Но купил я естественно достаточно мало И не успел здесь полностью хорошо закупиться Но прибыль уже хорошая есть Что касается нынешней ситуации Учитывая динамику движения то возможен пробой глобального максимума. Мы сейчас находимся, обратите внимание, на глобальном максимуме и подошли к нему довольно резко, довольно уверенно. И вполне вероятно, что мы можем пробить этот глобальный максимум. Естественно, многое будет зависеть от биткоина. Давайте рассмотрим здесь цели. Цель при пробое глобального максимума – это примерно 180. А 180 давайте сделаем не налог в шкале. Окей, смотрите, первая цель это 150, вторая цель это у нас 180 Третьей цели, конечно же, можно считать котировку 200, поскольку это круглая котировка Круглые котировки всегда служат хорошими целями Переходим к фондовому рынку Напоминаю, что на недельном тайфрейме у нас образовался довольно хороший паттерн при отскоке, при ложном пробитии уровня поддержки То есть неделя у нас закрылась длинной тенью снизу это хороший знак для повышения, но повышение, естественно, здесь может быть не таким вот масштабным, а просто локальным. Примерно до уровня 4.500 или 4.600, вот до данного места. На дневном тайфрейме вырисовывается также нечто похожее на фигуру смены тренда клин, то есть рисую трендовый уровень сопротивления, рисую трендовый уровень поддержки. Может быть такое, что мы здесь совершим небольшое локальное движение вверх, но, естественно, настроение не очень хорошее в мире, и на какое-то масштабное полноценное повышение я бы здесь не рассчитывал Что касается доллара-рубля Напоминаю, что доллар-рубль у нас дошел до третьей нашей цели Это 175 рублей, потом быстренько откатился Здесь мы с вами предполагали консолидацию И это у нас и происходит То есть рубль немного зафиксировался и стоит сейчас на одном месте Может ли быть дальнейшее повышение? По моему мнению, конечно же, может То есть мы можем здесь поставить в консолидации Плюс ко всему здесь образуется нечто похожее на вымпел. И этот вымпел даст нам вновь потенциал до уровня 175. Переводить ли в доллары сейчас? Конечно же рубль вообще не хранить. Хранить только да, небольшую часть для какого-то там внезапного случая, если вдруг долларом не будет э, подхода. Но лучше все хранить в активах, связанных с долларом и в самом долларе. Лично у меня большая часть сейчас находится в долларах. И в криптовалюте. Больше всего средств, больше всего капитала я держу именно в криптовалюте. Какая-то часть у меня есть в акциях, которые опять-таки связаны с долларом. То есть, если я продам акции, я получу доллар, это доллар я могу обменять на рубли. Напоминаю, что рубль, это, давайте я открою просто, не доллар, рубль сделаю, а рубль, доллар. Рубль, это у нас, открою, мечный тайфрейм. Рубль, это у нас полнейший скам, то есть, он идет на днище. Доллар – это тоже скам по сравнению с биткоином. То есть вот у нас биткоин, доллар. Если я переверну график, инвертирую в шкалу, то это у нас график доллара-биткоина. И доллар у нас тоже скам, поэтому рубль – это скам в квадрате. Рекомендую держать средства в долларах и криптовалюте. И в каких-либо физических инвестициях. Что касается евро-доллара. Евро-доллар у нас торгуется на отметке 1. 10, то есть практически доллар равен 1 евро Напоминаю, что мы с вами еще на отметке 1 и 23 предполагали понижение То есть сначала мы увидели здесь образование паттерна импульс, скопления импульс в данном месте Здесь мы предполагали с вами понижение, оно реализовалось Потом увидели повышение в итоге у нас здесь образовалась фигура голова и плечи, которую мы также с вами отрабатывали. Вся история есть в телеграм-канале, а ссылочка будет в описании. В итоге потенциал головы и плечи у нас здесь отработал, произошла небольшая коррекция и цена вновь ушла далее на понижение. И в итоге сейчас мы находимся... А давайте удалю график Мы находимся на глобальном уровне поддержки Еще буквально 10% вниз И 1 доллар будет равняться 1 евро То есть мы уйдем на котировку 1.0 Но перед этим нам нужно, естественно, преодолеть область поддержки И пока что каких-либо сильных факторов для этого я не вижу То есть здесь нет ни поджатия, ничего такого, ни каких-то паттернов Просто мы стоим в консолидации и даже вероятен больше отскок Естественно, здесь можно подождать образование каких-либо паттернов И отработать отскок на евро-долларе Если вы спрашиваете, где отработать Отрабатывать. Можете отрабатывать в любом месте, которое вам а, более комфортно. Я ни к чему не призываю, но лично я торгую на E-Markets. Это брокер Форекс, которым я давно пользуюсь. И вот там вот все эти валютные дела я и отрабатываю. Сейчас, а, в принципе, нигде не безопасно хранить деньги. А, ни биржи, ни банки. Все это может просто закрыться, заблокировать и так далее. То есть нигде нет безопасности, я рекомендую, естественно, хранить в первую очередь на руках, то есть это наличка и холодные кошельки, и, естественно, применять максимальную диверсификацию, то есть породно распределить деньги по разным источникам, чтобы если вдруг что-то одно заблокировалось, то у вас был второй источник. Поэтому, друзья, вот такая вот ситуация, я надеюсь, что этот обзор был для вас полезным, я постарался как можно больше информации для вас дать, пишите в комментариях, как вам этот обзор, пишите ваше мнение, пишите вашу обратную связь и... Буду рад вашим комментариям и лайкам Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик Подписывайтесь на телеграм-канал а Ссылочка будет в описании Плюс ко всему YouTube могут заблокировать Напоминаю, покупайте VPN, это во-первых И во-вторых, подписывайтесь на телеграм-канал Просто чтобы было, чтобы мы с вами не потерялись Всем желаю всего самого лучшего Всем мирного неба, счастья, здоровья И, друзья, побеждайте Всем пока